Всем привет, дорогие друзья! С вами Даниил Яценко. Это прохождение уровня Электродинамикс. Сразу начинаем прохождение. Захожу в практику сразу. Вот, учитывая из прошлого прохождения уровня Хексагон Форс, я скажу то, что Электродинамикс будет полегче. Хотя раньше я считал наоборот то, что Электродинамикс сложнее, чем Хексагон Форс. Вот. Ну, потратил я на него очень много попыток. Вот. На Хексагон Форс. Я думаю, будет сейчас полегче прохождение, прохождение этого уровня. Вот, здесь э, сложные места есть. Э, Это тарелка вот сейчас, которая будет после кораблика. Кораблик легенький. Это кажется, что он сложный. На самом деле, не, не очень сложный. Хотя в конце будет посложнее кораблик. Вот, тарелочка. В конце нажимаем вот тут. Один. Смотрите, клики. Раз, два, три. Вот. И монетка тут первая находится у нас. Кстати... В прошлых моих роликах по Geometry Dash на некоторых видео дорожка отсутствовала. Звуковая. Ну, не, не на всем видео конкретно, а. На некоторых только. Авторские права были нарушены. В этот раз я буду поаккуратнее. Так, вот кораблик сложный, но, в принципе, я уже его умею проходить хорошо. Так, раз, два, три, четыре. И вот кораблик еще посложнее уже. Финальный, так вот, скажем так. В принципе, не очень сложно, если... Хорошо. Потренироваться, то пройдете. Да, этот уровень будет полегче все-таки, чем.. Так, и монетка вот надо сюда. Вот, видите, первую нажимаем, вторую, вторую пропускаем все Так, Так. Нажимаем, пропускаем. И вот так. Нажимаем резко. И вот тут вот тайминги поймать небольшие. То что там дальше будет немножко посложнее. Вот. Поймали, так, не поймал. Так, отлично, так все хорошо. И кораблик тоже неприятный, то что я могу спокойно злиться на нем, так, но как видите, все на Изи сейчас проходится, так вот, прошли мы практики, практике этот уровень. Э, он реально будет посложнее, чем Hexagon Force. Не знаю, почему я сказал то, что э, электродинамик самый сложный из всех инстейн. Э, но нет, наоборот, уже теперь он не самый сложный. Вот. И начинаем прохождение уже. Так, сейчас я музыку вот надо вообще вот убавить, потому что реально... Она подбешивает. То, что... Ну, музыка очень охуенная, но авторские права на нее, Вот это очень обидно. В тот раз я измучился. На минималках я поставлю, в принципе, это не, не так заметно. Так. Вот. Раз. Раз, три, четыре. Так, и... Начинаем прохождение так... Тут надо аккуратненько так, и... Первый кораблик у нас пошел. Аккуратненько так. Раз, раз, раз, раз. Отлично, отлично. Монетку взяли вторую, э, первую. Вторая будет чуть подальше. Максимальная сконцентрированность, потому что все-таки надо... Пройти побыстрее, потому что у меня времени не так много. Хорошо, взяли вторую монетку и слился я немножко по-глупому, я не понял, как я слился. Ну вот, вот. Все-таки надо аккуратно. Видео было интересное, но. Оно так не станет, не станет интересным, потому что все-таки эти уровни многие уже проходили, из тех, кто играет в Geometry Dash. Вот, а моя аудитория по Вормиксу, в принципе, не смотрит даже такие ролики. Так что будем набирать новую аудиторию, ну, как новую. Такую, скажем, смешанную аудиторию, потому что ГД я не заброшу. ГД только я буду снимать дальше и дальше на канале. Только начало ГД. Поэтому все таки надо будет набирать такую смешанную аудиторию. Вот. Тем более с Вормикса уже меня мало кто смотрит, уже даже так... Отлично, взяли монетку. Вот сложная монетка такая неприятная, но беру как-то ее так. И в конце тоже монетка не очень приятная. Там я слился недалеко сейчас где-то здесь. Так, так, раз, раз, раз. Отлично, все. Кораблик сложный. Я слился на нем сразу же моментально. Даже не успел начать. Но... Бывает и такое. Так, кораблик пошел. Кораблик, сука! Как я ненавижу его. Ладно, первый прошел, второй сложнее будет. Да, второй будет сложнее, но рекорды поставил все-таки. 73%, знаете почему так э, обнуляются рекорды? Потому что я раньше играл даже не в стиме, а сейчас я играю в Steam, и поэтому стимовские рекорды конфликтуют с рекордами старыми, короче, вот. Я надеюсь, я пройду его, надо быстрее пройти его, потому что, блин, времени мало у меня осталось. 20 минут осталось. Ну да, бля, нажал же! а, -а, -а. Да? Давай! Да куда ты летишь? Надо прямо лететь, надо надо очень аккуратненько лететь и прямо, прям, чтобы он не врезался никуда. Но, блин, зажал я и в конце надо было раньше зажимать, раньше. Я, он, просто не успел он. Раз, раз, раз, <гру Düstere> да блять, что я пройду его. Но рекорд я не поставил даже. Все, а -а -а, все, значит не прошел. Все, поехали. А, -а, а, попозже прыгать надо. Давай. Вы нормально а, сказал. Так, промолчу. Опять там заслился. Да как? Давай уже. а. конечно конечно вот стабильно прохожу подряд уже прям ну и, и как вот как это понимать давай зажми нормально а! зажми сука да конечно же конечно же я сдох что-то я там все позабыл опять Ой, бывает Давай-давай-давай-давай-давай-давай, братишка. Наконец-то. Наконец-то. Фух, ребят.